Привет! Ой, как я кайфую от этих фильтров, они такие красивенькие, нравятся мне. Меня зовут Катя, я основательница проекта Люди вне профессии. Мы запустили наши инста-люди вне профессии и по полчаса, три раза в неделю общаемся с потрясающими интересными людьми. Привет! Здравствуйте, Джули! Как раз у нас сегодня замечательный спикер. Женщина, как сказала мне моя помощница по спикерам, очень уверенная в себе. Так что, Жули, мы вас ждем. Вас, тебя, как удобно, сейчас будем решать. Мы по полчаса будем общаться на разные темы. Они все находят в коридор тем людей в профессии. Это обязательно саморазвитие, сбалансированная жизнь. И, Жули, я добавила... О, привет! Привет! Привет, можно на ты? Конечно. Привет. Супер. Супер. Я, как всегда, немножечко о том, чем мы занимаемся, потом немножечко о спикере, а потом прошу спикера еще более глубоко о себе. Хорошо? Хорошо, хорошо Да. Хорошо. Да, в общем, люди не профессии это такая некая платформа для спикеров, которая, скажем так, создает гармоничный информационный поток, чтобы людям было комфортно развиваться, потому что на самом деле развиваться, любить себя, но делать себя каждый день еще лучше и от этого любить себя еще больше, по-моему, это настоящее счастье. Хотя многие, вот, да, наверное, кого-то развивали за всю жизнь. И, может быть, такие люди думают, что это не так. Но познавать себя еще глубже ⁇ это действительно очень интересный процесс. И поэтому сегодня у нас такая прекрасная... Ну, я не знаю, ну да, мне тебя хочешь назвать. Ты красавица. Вот. В общем, да, ж, меня зацепил один пост у Жули. Вообще Жули занимается, понятно, развитием личности. В основном, я так понимаю, с женщинами работает в большей степени. Ну, это стандарт. Женщины просто гибкие, они любят что-то причепуриться получше. Да, больше созвучно работать с собой, да. Но мужчины также иногда включается в это. Согласна, согласна. И мы восхищаемся такими людьми. Всем привет. Ну, Жули, тогда расскажи чуть больше да, про то, что ты делаешь, чтобы аудитория э, так подпривыкла. И дальше будем... Ребят, можете задавать свои вопросы, я буду их зачитывать. Жули, ты чувствуешь себя расслабленно? Я буду модерировать, вести, так что немножечко о тебе поглубже. Спасибо большое, я всех приветствую. Единственное, ты сказала про пост. Может быть, ты завершишь свою идею, чтобы я чуть-чуть поняла тоже твой посыл. И я тогда представлюсь и более подробно расскажу о себе. Про пост? Я забыла уже. Это нормально для меня. Окей, тогда... Uh -huh. Я вспомнила, да, я вспомнила. Ну, на самом деле мы в процессе можем к этому прийти. Я прочитала твой пост про то, что э, гигантское количество нашего ресурса обслуживает наши страхи. И вот с этим надо работать для того, чтобы, ну, понятно, наш ресурс шел э, в настоящий момент и вперед, а не постоянно тусовался где-то в прошлом. Вот, но мы к этому вернемся, окей? Окей, okay, окей. Okay. Ну что ж, я приветствую всех, рада знакомству. Меня зовут Жилиса Баль. Я, как Катя, представила меня, эксперт по работе с бессознательным. На самом okay. деле я э, э, мастер по раскрытию внутреннего ресурса, потому что мы все должны понимать, что мы очень мало себя знаем, действительно мало себя знаем, и то, что нам доступно, это всего лишь пять вот процентов нашего сознания, да, наша осознанная часть. И большинство нашего ресурса скрывается в глубине нас, это та самая теневая часть, которую мы практически не знаем. Нам очень хорошо со стороны видно другого человека, да? но когда мы начинаем разбор себя, здесь мы как зачастую как ну, так слепые котята. Да? Почему? Потому что мы, нам кажется, что мы себя знаем, нам кажется, что мы можем. И мы многое можем, действительно, и долгое время мы идем от логики. И на самом деле это тоже достаточно успешный путь, у нас многое получается, но в какое-то время своей жизни мы встречаем некий барьер или какое-то препятствие, но зачастую мы не понимаем, что это препятствие мы сами. Мы просто настолько не знаем себя, мы не знаем свое бессознательно мы не знаем, из чего мы сотканы, а сотканы мы действительно из многого. А у нас бессознательном лежит не только поддерживающие убеждения, но и ряд ограничивающих, которые потом в свое время начинают конфликтовать между собой. Собой, потому что, ну, в общем-то, у нас у каждого из нас заложена идея развития, для этого мы сюда приходим, для этого нам дана эта жизнь, потому что стоять на месте никто не хочет, и более того, мы все движемся вперед, и, собственно, все очень просто, мы все мотивированы счастьем, потому что, если мы разберемся, то у каждого из нас наше желание в основе их заложена идея быть счастливым, а у каждого уже счастье свое, да, у кого-то это профессиональная карьера, развитие, там, действительно, улучшение себя, своих качеств, навыков, у кого-то это отношение все, чтобы не было. На самом деле у каждого из нас свое колесо баланса, это надо тоже исследовать и развивать, скажем так, для того, чтобы оно было разностороннее, потому что чем больше мы раскрыты, расширены во всех областях своей сферы, тем больше мы гармонично, и удовлетворены. Так вот мы все движемся к развитию, но в какой-то этап своей жизни мы встречаем определенную преграду, либо сопротивление, либо сложность, которую на самом деле многие стараются обойти через упорное, волевое усилие. И, в принципе... Или убегание... Ну, или убегание, подавление также, а может быть, отказ от своей мечты тоже зачастую. Хотя да. вот это я бы не рекомендовала делать, потому что на самом деле это не даст гармонии, и ощущение счастья все равно не будет. Вы походите по кругу, вы немножечко почувствуете, да, вот это состояние зоны комфорта. Но на самом деле неудовлетворенность все равно будет созревать, и все равно вам будет хотеться, потому что желания никуда не деваются. Это всегда к нам приходит с высшей части нас, с высшего уровня нас, да. И желание это по сути. Такой импульс, да, э, импульс высшего я, который ведет нас и говорит, вот, ну, вот туда, нам нужно туда. Поэтому, рано или поздно, мы все равно будем включаться, мы все равно будем хотеть двигаться. Так вот, чтобы двигаться экологично, нам обязательно нужно разбирать свое бессознательное, потому что я как раз тот эксперт, который помогает человеку любую свою эмоцию, негативную эмоцию, любую свою э, конфликт внутренний, либо любое свое негативное состояние, которое нас держит. Либо те самые ощущения, когда у тебя палки в колеса, что-то не так, что-то не получается, да, вот иногда события не складываются, так вот я как раз помогаю все вот это развернуть максимальный ресурс тебя, потому что это действительно важно, любое сопротивление к нам приходит для роста. Нам только нужно вовремя рассмотреть, что это, для чего, и что нужно поменять, что нужно переписать. Как я уже сказала, двигаясь, мы, если сегодня нам ряд убеждений служил, то завтра, когда мы начинаем развиваться больше и больше, те же самые убеждения нам могут мешать. В зависимости от того, да, куда смотрит наша цель. Поэтому это бесконечный процесс, да. в этом и есть суть развития каждого человека. Поэтому, по большому счету, я как раз помогаю раскрывать тот самый бессознательный ресурс, потому что это на самом деле нелегко. Нам кажется, что да, может быть ничего страшного, я сам разберусь. Я... Потому что, смотрите, на поверхности мы видим свои мысли. Да? То есть мы очень много мыслей видим, но мысли – это не убеждения. Убеждения лежат глубже, и мысли – это их следствие. Поэтому те самые корневые убеждения, которые ты не видишь, но чувствуешь какие-то эмоции, да, напряжение, то есть чувствуешь какой-то негатив внутренний, и вот мысль, он, он его подавляет. Нас, к сожалению, не учили это рассматривать. Но смысл как раз в том и состоит, чтобы, рассмотрев, преобразовать это в ресурс и двигаться вместе с этим, ну скажем так, в созвучии. И тогда ты максимально раскрываешь свой потенциал еще больше. Согласна, Ольга, привет, всем привет. Я, Я вообще обожаю, когда Я... обожаю, когда спикер ä, такой, знаете, самодостаточный, его не надо модерировать, потому что жули ты сейчас все, в общем, цепочку важных событий психологических рассказала за пять минут. Давай, может быть. Да, на самом деле это здорово, потому что это такой как это сказать, потоковый формат спикерства, вот я тоже к этому отношусь, я не готовлюсь к мероприятиям, потому что знаю, что вот все ребята, которые сейчас слушают нас, через твою речь, ну, ты не слышишь их формальных запросов, потому что они вопросы-то пока еще не написали свои, но ты уже отвечаешь, потому что они с нами. Uh -huh. Так, подбрасывайте случаи и примеры. А, Светлана, объясните, пожалуйста, вы хотите, чтобы мы, например, да, поясняли какие-то психологические механизмы? Вы можете, на самом деле, задавать вопросы, я их озвучу. Да, говорить надо о конкретном. А, окей, хорошо, привет, будем спасибо. стараться. Спасибо. Здесь еще много моих, кстати, знакомых и подписчиков, поэтому я приветствую всем. Всем привет, спасибо, что вы пришли сегодня на этот эфир классно но вот если конкретно может быть есть какая-то практика легкая вот чтобы мы сейчас какую-то пользу да, тоже ребятам дали вот допустим человек уперся в какой-то свой собственный стеклянный потолок и понимает что ситуация повторяется то есть это уже ну не случайно а если опять там избегут, то я, скорее всего, приду, как бы приду в эту же точку. В отношениях очень часто бывают между людьми, да, вот есть контрзависимые и созависимые ребята, и вдруг, когда они чувствуют, что вот контрзависимые ребята, они когда от них уходят тепла, все равно каждому человеку хочется, ну, для баланса к карьере, блистательной, хочется блистательной семьи. Ну, как бы, ладно, окей, я за себя скажу. Вот. Она у меня, кстати, есть. И вот когда входишь в отношения и чувствуешь, что пошла вот та самая близость, с которой страшно, да, и видишь, что ты уже из десятых отношений начинаешь выбегать. Вот хорошо, если я, допустим, отловила себя, да, отловила себя на этой истории, есть ли какая-то цепочка упражнений, с которыми я могу повсоемодействовать с этим страхом и не убежать в очередное бегство, да, а войти, ну, то есть как-то расширить себя и попробовать войти все таки переступить вот этот барьер? Угу. Пройти через игольное ушко, вот так вот. Да. Ну смотри, ты озвучила на самом деле очень такую важную тему, потому что э, действительно, ну скажем, такой механизм, который зачастую у людей существует, за то, что отношения – это самое близкое зеркало. И если мы, например, склонны, то есть вот когда мы видим себя, ну то есть, например, когда у нас люди на расстоянии, да, мы видим себя, ну скажем так, в меньшей зоне восприятия, нам безопаснее. Ну, например, у меня есть один партнер, второй друг, третий, четвертый, пятый, шестой. И, собственно, со всеми круто отношения классные, все здорово. И вроде бы как идет развитие, все окей. Но я не приближаю вот так вот, да, к себе. Почему не приближаю? Потому что как раз-таки приблизив человека и начав отношения, начинает раскрываться самое глубокое и самая, скажем так, болезненное, потому что отношения это и есть самое зеркало. Вы, вы, вы, вы представьте, что вы подходите э, к зеркалу и говорите там, да, вот, ну, вернее, без зеркала я не вижу лохматый, я не лохматый, да, у меня там. Да. Да, хорошо выглажено все или не очень когда я подхожу к зеркалу наконец начинаю видеть что у меня вот здесь о что-то тут не совсем не совсем лежит хорошо, да? Поэтому точно так же в паре, потому что когда мы притягиваем партнера, сначала притягивается на лучшей волне, вибрационной волне, потому что эффект притяжения, магнитизма нам должен создать вот это вот склеивание. но склеивание в хорошем да. смысле и ни в коем случае не про зависимость. То есть притяжение. И вот когда притяжение случилось, дальше начиная взаимодействовать, мы друг другу открываем те самые теневые части. И mm -hmm. вот уже начинаются дискомфорты, потому что э, зачастую, да, если я встречаю какую-то сильнейшую эмоцию, у меня отторжение я что привыкла сделать, да ладно, ну как бы все, закончила отношения, да? да, или там не пойду дальше, мне некомфортно, то есть мы убегаем всегда от эмоций, а с эмоциями не совсем приятно сталкиваться. объясню почему, потому что эмоции это детская часть, и эмоционализму uh -huh. всего лишь там 5-7 лет, да, это маленькое существо внутри нас, и мы все взрослые, классные, мудрые, как ты мне сказала, да? ресурсные люди. При этом мы встречаем внутри себя какую-то детскую извленность, с которым сложно справиться. И именно поэтому здесь определенные риски существуют. Поэтому, если мы берем упражнения, то ну или какие-то, в принципе, практические вещи, то первое, чему надо научиться, остановиться в эмоции. То есть ни, ни в коем случае в эмоции нельзя принимать решение, потому что эмоция, как я же сказала, это следствие убеждения, вы не разобравшись, ее чувств. У вас рождается мысленный поток, и из мысли мы идем в действие. То есть у нас реакция и действие, да, и мы начинаем уже да. как, ну, какие-то вещи применять в своей жизни. И это на самом деле не совсем корректно, потому что вот это ведет нас в ловушку цикличности, потому что разорвав один раз. Ну прошло там несколько месяцев, ты встречаешь следующего человека, а там, может быть, еще и сложнее. И по сути ты все равно приходишь к тем же чувствам внутри себя, которые ты там убегала в прошлый раз. Ну то есть эффект вот цикличности он состоит в этом. Mm -hmm. Поэтому, прежде всего нельзя принимать решения и нельзя как бы делать выводы, какие действия я дальше сделаю. Нужно остановиться, дать себе паузу и принять эмоции. Вообще с эмоциями нужно поздороваться. Прежде всего, когда к тебе пришла негативная эмоция, нужно стать ей привет. привет и... Да, привет, я рада тебе, потому что ну, ты ко мне стучишься, я готова с тобой повзаимодействовать. Во-вторых, дальше с этой эмоцией лучше немножечко повзаимодействовать. Если у вас есть навык образного мышления, то самый успешный и быстрый путь – это дать эмоции образ. Потому что как раз-таки этому никто нас не учил, а это является очень быстрым, эффективным ключиком в разборе своего бессознательного. Потому что бессознательно это правополушарная история, и там оно мыслит образами. Это как зазеркание. То есть смотрите, мы сначала идентифицируем эмоцию. То есть вот, например, я говорю, вот я чувствую себя плохо, я говорю, привет, я хочу, добро пожаловать этой эмоции, я хочу разобраться, что я чувствую. Я начинаю себя спрашивать, что это за эмоции. Это вообще, в принципе, есть, ну, лучше всего это тоже навык, этому нужно приучить себя. То есть нужно понимать, какие есть эмоции, да, и какие, в принципе, эмоциональные состояния мы можем э чувствовать. И нужно приучить себя идентифицировать свои эмоции. Например, то ли это грусть, то ли это печаль, то ли это отчаяние, то ли это, не знаю, ненависть, то ли это злость то ли это агрессия то есть собственно я должна разобраться что это за эмоции и когда я когда я, думаю... я злюсь вот если yes. муж что-то делает такое что я на что реагирую я злюсь на тебя вот, вот в этот момент нужно остановиться с привет Привет, моя злая версия, потому что это какая-то часть тебя, и она к тебе рвется не случайно. Смотри, когда она злится, мы ей даем выход. То есть по большому счету лучше всего, конечно, уединиться. Ни в коем случае не выливаем эмоции на другого человека, это не экологично. Но эмоции нужно дать выход, потому что нужно познакомиться с этой составляющей. Это кусок твоей энергии подавлен каким-то твоей ложной мыслью. И пока okay. ты ее не видишь, ты реагируешь, и твоя реакция тебя сливает. Поэтому я злюсь. Даем образ этой злой версии. Вот как выглядит, Катя, твоя злая версия? Когда ты злишься, злая Катя, она какая? Я сейчас так, когда она лысая, как, знаешь, после пожара. О, класс. Какие-то волосины торчат. Супер, вот. Я безумно люблю работать с образами, потому что ты не представляешь какие образом, мне дают мои клиенты. На самом деле, даже любой сон, кстати, это тоже образ, его нужно расшифровывать. И вот смотри, мы приветствуем твою злу, злющую, лохма, не лохматую, лысую, торчащую версию, и мы позволяем ей выражаться. А ты за ней наблюдаешь, представь, что ты фильм смотришь, и когда ты наблюдаешь за такой Катей, ты очень много о ней поймешь. Ты можешь ее поисследовать, ты можешь посмотреть, что она выражает, какие фразы у нее звучат, во что она такое верит, что она чувствует вот такую сумасшедшую злость. Да, скорее всего, у нее нарушены границы, скорее всего, она верит, что, может быть, она не либо ее как-то улечили неправости, либо что-то еще. Ты обязательно, поисследовав, вытянешь ее убеждение. И Это на самом деле не всегда легко, правда, потому что, но я сенсор.. Ага, но это навык, да, который можно отрабатывать, да. я хочу быть самостоятельным в этом процессе, потому что просто мне легче, когда я со стороны, я как профессионал очень быстро из образа, то есть человек мне рассказывает образ, мне рассказывает как будто такой фильм, и я из этого образа быстро-быстро вижу все завязки, я абсолютно считываю все убеждения, и нахожу эти конфликты, показываю человеку на блюдечке, смотри, вот это твое убеждение, ты в него поверила тогда-то, тогда-то, и я даже могу событийный ряд тоже человеку раскрыть, да, через... Собственно, и в этой жизни иногда это бывает с прошлых воплощений. Сюда тоже идут эти завязочки. Поэтому, mm -hmm. когда ты вы, высмотрела вы, а, вы эту мысль, вот той самой версии, потому что она злится, потому что она верит во что, да? Вот может быть, даже тебе сейчас какие-то уже пришли ассоциации, я не знаю, может, ты уловила. Мы, конечно, с тобой кое сессию не проводим, но мы делаем такой скромный <связать> <в спронт>, да? <связать> <связать> да, не, не знаю, не, мне не пришло сейчас. Пока не пришло. Тогда тебе <связать> нужно заняться. Тогда... я примерно на, на какой почве у нас конфликты то есть у меня да я это понимаю он прорабатывает да, не совсем то. почву ты понимаешь ты видишь человека но ты не разобралась да. себя. поэтому смотрите если вы сразу можете уловить во что же она такое веришь, что она так злится да может быть она отстаивает себя отстаивать свою границу может она говорит все на мою территорию нельзя да можно да то есть это какая-то защита определенная так, ну тебе да. сказать да, да. могу сказать, если я тут прощу, просто живу, например, у нас с мужем очень разный образ жизни, я такой супер экологист, который рано встает, блюдет график, там, я не знаю, ест правильную еду, заряжается там всякими йогами и так далее, а, вот, а муж, мой, а, абсолют, а муж мой абсолютный антипод, и когда мы живем вместе, у нас энергия сливается, и я понимаю, что я уже в своей там, три часа, 3-5 часов подняться не могу, потому что вот он рядом лежит, такой вкусный мягкий муж, и мне хочется с ним забуриться до восьми, а когда я встаю в восемь, я опухшая, и я злюсь на это. Ага, смотри, у тебя антипод не случайно, потому что мы привлекаем, вообще муж у девушки, у девочки партнер, это ее ум, это отражение твоего ума. И смотри... Шлаг! Да, это очень интересно всегда поисследовать, потому что на самом деле, смотри, он тебе выражает некую часть расслабленную, кайфовую, никуда не спешащую, балдеющую. И, Катя, я тебе сто процентов да. отвечу, что ты такую часть в себе не принимаешь. Именно поэтому... Где-то, ты... да. Да. И вот тебе важно поисследовать, какие же убеждения тебе за этим лежат, за этим стоят, что для тебя вот такая расслабляющая часть, какие в ней есть риски, потому что пока ты ее не примешь, у тебя муж будет усиливать в этой проекции, и он через пару лет вообще ляжет. Честно тебе скажу. У тебя выхода не будет, как только лечь рядом. <с> что, знаешь, такая... Я уже начинаю, я уже стараюсь, да. я слушаю все эти умные лекции. И как бы, да. Перележать мужа на диване, это наше все, девочки. Подождать, пока он станет, да? Да, но ну, девчонки, вы как-то реагируете, чтобы я вижу в основном девушки, простите, если я тут вот мужчин задеваю, да, вы как-то реагируете, понятны ли примеры того, как вообще работать? С угу. да, с бессознательным, это очень важно потому что бессознательно это примерно 90% того что, да, у нас соответственно скрыто, грубо говоря, а значит мы не понимаем как… а значит мы на это можем только реагировать вместо... Ну, управлять этим мы практически не можем. Смотри, смотри – можем. Именно мы сюда и пришли для того чтобы управлять этим, потому что… По ну нас... я, я имею в виду… Ты для этого и нужна чтобы научиться этим управлять, ну как бы ну, профессионал нужен. По сути, да, потому что мы не можем этим управлять, пока мы не понимаем, что это. На уровне реакции мы действительно не можем, мы все сотканы из реакции. Смотрите, мы терпим, терпим, подавляем, подавляем, потом где-то вообще общественном на месте нас зацепили, у, у у погнала, да, то есть реакция. И получается, по большому счету, ты действительно не можешь этим управлять, потому что это твои подавленные части, которые выстреливают в провокациях. Но задача-то в том и состоит, мы же все не, мы все должны идти к этой осознанности, собственно, своей, потому что когда ты реакцию по поняла, то как раз-таки именно тогда ты и уже можешь этим управлять. И с да. твоя реакции ты становишься генеральным директором своих реакций. По сути, мы все к этому должны стремиться. Классно. Да, потому что правило успешного человека, это правило осознанного человека, это по, по сути быть гендиректором себя. То есть умение управлять любым своим состоянием, умение перевести любое свое негативное состояние в ресурс, это и есть тот самый ключевой навык, который нужен любому успешному человеку. Да? Заделать да. тему. Ага. Да. Ты Говори. задела тему очень классную. Я сейчас, мне один из спикеров, у нас каждый понедельник, да, двухчасовое погружение в спикеров. И у нас один из спикеров принес мне книгу в подарок называется как навести порядок в своем бизнесе, и я мужу вырезки такая скидываю, говорю, «О, боже, Саша, это про нас, это же про семью, и мы выделили, и там в этой книге вообще в принципе в жизни выделяется Бог любит Троицу, да, вот эта история, что сначала мы живем э, в таком состоянии хаоса и искренне считаем, что это свобода, свобода это отсутствие ответственности, дальше мы понимаем, что так не работает, что это постоянный какой-то уникальный формат, который со временем слишком много сжирает энергии на поддерживание этих уникальных процессов. Второй формат – это вот как раз о чем говорит Жули сейчас, это управление, быть гендиректором своей жизни, то есть ты управленец, это дисциплина внутренняя. Это понимание себя хорошее, выстраивание, где ты в сильных зонах сам что-то делаешь, где ты делегируешь. То есть это реально управленец, как в компании. Но есть еще третья часть, и она называется владелец. Владелец, он не суется в эти бизнес-процессы, он просто нанимает грамотных людей, которые обслуживают те части его жизни, которые он не хочет обслуживать самостоятельно. При этом он имеет безрисковое... Привет всем. При этом он имеет как бы безрисковые результаты своей жизнедеятельности. Вот у меня есть несколько друзей на таком уровне, и они все говорят, да, вот в формате семьи и бизнеса, что у нас мы вышли на безрисковый уже уровень. То есть у нас есть управленцы, мы туда не, не идем, мы не тратим свое время, мы там, я не знаю, генерим идеи, общаемся с ключевыми партнерами на топ уровне и путешествуем. Ну, грубо говоря, да, наполняемся, чтобы потом вниз в эту цепочку раздавать свою энергию. Круто. На самом деле, ты сейчас провела абсолютно параллель метафору, как происходит mm -hmm. также в личностном росте, потому что здесь тоже есть уровни духовного развития, если на первом уровне, по сути, люди да, находятся в хаосе, то есть жертве и mm -hmm абсолютно не управление, только в своих реакциях, ну таких сценарных, uh -huh. потому что все, кто к нам уже присоединяется, уже uh -huh. осознанности, да, поэтому это по uh -huh. большим счетом первичный уровень сознания, в котором, по сути, ты только лишь реагируешь, да, все твои процессы, uh -huh. они сходятся к тому, что ты чувствуешь, реагируешь, затем опять делаешь, опять чувствуешь, реагируешь, делаешь, то есть это такой хаос определенный, где нет осознанности абсолютно. Дальше ты идешь, ты уже познаешь, что, собственно, ты можешь этим управлять, ты начинаешь исследовать. От себя, да, и вот здесь начинается тот самый процесс самопознания, когда ты начинаешь играть в реакции, и ты начинаешь играть в управление, и да, и, по сути, высший пилотаж на управление. Смотри, управление на самом деле мы можем мы управлять сможем только своими реакциями. Но когда мы управляем своими реакциями, мы открываем свой бессознательный ресурс, в котором мы соединяемся, собственно, с полем, энергетическим полем внутри себя. Это и есть не что иное, как высший уровень всех нас, с которыми мы все связаны. И это, ну, кто-то называется божественный уровень, кто-то, говорит, душа, кто-то высшая точка энергетического состояния и так далее. Но это и есть та самая творческая энергия, которая в тебе заложена, которая как раз таки креатива, твою жизнь, она строит твою жизнь. И вот следующий момент, это эффект доверия. То есть когда ты можешь управлять своими реакциями, ты да. становишься своих состояний, и ты выводишь свое фокус восприятия в нейтраль, и дальше слыша посылы высшего я, ты по сути очень быстро идешь в успешное свое развитие, в наилучший сценарий своей жизни в такой вот параллели, делегируя как раз-таки выполнение. Да. Да, вот этому высшему потоку. И это, да, очень интересный процесс на самом деле. Об этом можно глубже говорить, но я думаю, может быть, мы еще какие-то вопросы с тобой пораскрываем, если нам зададут. Я не, вижу, не вижу отдел в основном женщины, не вижу. Ребят, если есть вопросы, есть шанс задать. <свят> вот. Но от себя могу, пока вопрос, возможно, у нас идет <свят> из космоса к нам сюда в пространство, хочу сказать, что я прошла уровень хаоса, однозначно. Уровень ужасного сопротивления к развитию, потому что мне все говорили, «Катя, тебе понадобится дисциплина». Ну, понадобится. Я говорила, нет, гений управляют хаосом. И в какой-то момент я поняла, что это очень изнашивающий формат, очень тяжело. А, ну, как бы ты постоянно находишься в ситуации, вдруг из-за угла выскочат динозавры, и ты а дальше да. вилка, он меня съест, я убегу. Ну, то есть, постоянно Но в стрессе. Вот, да. Потом... Да, потом а, был период вот как раз люди вне профессии, да, кто не знает, я основательница люди вне профессии. А, был момент, я очень полюбила этот проект, он классно шел, шел, шел, и вдруг я поняла, что меня не хватает без системы мы не можем идти дальше. Либо я упаду под гнетом задач а, и издержках на коммуникации между командой, вот, либо я сяду, пропишу систему, и мы ну, я прям уже почувствовала, что система позволит не скинуть обороты. И действительно, у меня было 100% загруженности в проекте. Я села, на 120% поднялась, потому что у меня кипела голова, я плакала три дня, я писала все эти таблицы, там, алгоритмы, что куда. И потом моя загрузка спустилась на 20%. Команда поняла, что я имею в виду, они начали все это делать, и я увидел, что у меня высвободился нереальный ресурс на внешнюю коммуникацию, потому что это вот моя зона, вот. И сейчас постепенно я уже учу команду делать систему. Это невероятно интересный процесс. Это можно и дома практиковать. Когда дома, это похоже на то, что ты сначала все делал вручную, потом у тебя появляется качественная техника, там не знаю посудомойка, и ты научаешься ей делегировать, потому что не все женщины, у которых дома стоит посудомойка, и не все мужчины, которые там я не знаю купили себе даже робот-пылесос ну, робот это все-таки больше для женщин ну короче, какое-нибудь классное ПО которое должно там упростить им задачу они не все начинают этим пользоваться это значит, что человек просто не умеет делегировать вот я же принципиально посуду руками не мою я все просто заталкиваю в посудомойку я поймала себя на том, что даже вот мои привычки в бытовых каких-то вещах, они очень показывают, как я себя веду в социуме, на работе. Потому что на работе я точно так же сразу думаю, когда я что-то начинаю делать, я сразу думаю, кому я это дальше передам и в каком формате. Uh -huh. То, очень упрощает жизнь. Но это уже другой уровень зрелости. И я, конечно же, хочу выйти в третий потолок. Вот. Вот так. Да, что? Однозначно. однозначно, это прям крутая такая, да, лестница роста, и ты сейчас это говоришь по поводу бизнеса, а я, по сути, за то, чтобы такая же лестница роста была в каждом из нас, потому что да. это умение, по большому счету, разложить себя по полочкам, управлять собой, да, высвобождать свой ресурс, заниматься только тем, что тебе нравится, остальные вещи делегировать, и, по сути, свои 20%, да, как бы, позитивно, скажем так, энергии вкладывая в работу, ты получаешь 80% результата. Почему? Потому что ты, ты в случае ты да. не делаешь ничего лишнего, ты не тратишь свою энергию на какие-то лишние реакции, либо лишнее сопротивление, ты очень четко себя уже знаешь, понимаешь, и по сути тогда жизнь, ну, происходит, это, это вообще, ну, как это, реализация в удовольствии. Я призываю к да. этому, потому что мы не роботы, да, которые может быть раньше, в индустриальной эпохе это было, так знаешь, еще более популярно все, в общем-то, выкладывались полностью получали минимум, сейчас век индивидуализации, поэтому созвучно, кстати, твоему проекту, я считаю, что сейчас задача каждого найти тот самый внутренний, вот ту самую вещь, которую ты горишь, да, и не побояться в этой вещи развиваться для того, чтобы ты был ресурсен создать себя, создать свою профессию, предложить ее рынку и собственно быть востребованным, да, для тебя для тебя в первую очередь то, что нужно, это стать осознанным человеком, который действительно может а, максимально помогать себе а, быть всегда в ресурсе. Да? И вот ну, с этим, в общем-то, вот, вот здесь действительно важна работа с бессознательным. Она не всем важна, и не на каждом mm -hmm. этапе. Но когда да. ты сталкиваешься с какими-то определенными пониманиями, что где-то тебя, э, кстати, вот да, многие говорят, что не мотивированы, или не могу делать, это тоже определенная ложь, потому что мы все всегда yeah. мотивированы. Вот тут есть такой. Да. такой а, нюанси, которые мне хочется озвучить, чтобы тоже многие понимали, а, когда у тебя кажется, что нет мотивации, ты вместо того, чтобы делать запланированные дела, лежишь на диване, то на самом деле у тебя тоже есть мотивация, просто да. у тебя мотивация больше лежать, нежели делать. И для того, чтобы познакомиться да. с этим, с этим тоже нужно подружиться, поисследовать. Это вот такие очень очень интересные части нас, которые зачастую нас саботируют, зачастую нас э, сливают, зачастую нас ведут не туда, куда бы мы хотели, и везде день начинает быть похож на определенный хаос. там да? Вместо того, чтобы четко, как ты говоришь, структурно, спокойно распланировать и на самом деле получать кайф от каждой минуты. Вот, поэтому... Супер. Спасибо тебе. Моя огромная благодарность. Я вижу активно появлялась, уходила, появлялась аудитория. Ребят, мы сохраним обязательно этот эфир. У нас было всего полчаса. Вы можете перейти на профиль Жули, познакомиться с ней ближе. Вы можете нам в личку написать, если вдруг вам что-то интересно о проекте. У нас каждый понедельник проходят встречи со спикерами из разных областей. Они все про качество жизни высокое, жизнь в ну, удовольствие. прям вот У меня слово удовольствие, оно немножко потребительское, в радость скорее, вот чтобы расточать вот это удовольствие, еще делиться с окружающими. Хорошо. Да, да, вот, в общем, у нас также есть профориентация. В общем, ребят, приходите, знакомьтесь, сохраняем эфир. Жули, огромное тебе спасибо, просто в 30 минут упаковали все зимние, летние, осенние и демисезонные вещи. Классно. Спасибо тебе большое, классного вечера. Uh -huh. Спасибо. Тебе классного вечера. Хорошо. Да, ты хочешь что-то сказать, да? Ну, я просто хочу тебе выразить благодарность, потому что я никогда спасибо. не участвовала в эфире минутном. Для меня это такое, знаешь, правильный нужно Для нас тоже. Собрать все мысли в зерно, да. и определенно а, высказать. Причем у нас не было, это точно поточная встреча, и у нас не было заранее запланированного плана, поэтому я думаю, что а, вот это тоже определенный опыт интересный, когда 30 минут мы должны, уложить некие мысли, при этом, ну, сделать тоже их с пользой. И я думаю, что сегодня многие, кто был, и кто будет слушать этот эфир, он получит определенную пользу, определенное осознание. Если у вас появляются вопросы, Пожалуйста, пишите. Катя, тебя благодарю за приглашение. Была безумно рада с тобой познакомиться. Взаимно. Тебя. Очень созвучная энергетика. Мне было очень легко с тобой. Поэтому. Спасибо. Рады Взаимно. знакомства, успехов твоему проекту. Благодарю. Вот. Все, девочки, всем счастья, радости и здоровья. Пока-пока. Пока-пока.